Никола Пашиняна ожидает страшный скандал. Никакие сотни смертей от коронавируса не смогут сравниться по катастрофичности с ситуацией, которую обнародовали только что члены террористической организации САСНАЦРЭР. Суть ситуации такова. Среди доставленных из России в Армению на днях армян был уроженец оккупированного Карабаха. По всей видимости, у него был выявлен коронавирус, и столичная клиническая больница округа Норг решила отделаться от больного, сплавив его на так называемую историческую родину, то есть в Карабах. Местом изоляции носителей инфекции была назначена Шушинская больница. И все бы ничего, если бы не запись в сопроводительной выписке, в которой написано «Адрес изоляции – Азербайджан, город Шуши». Нетрудно представить, какую реакцию вызвало правильное указание места назначения. Но ну, почти правильное, если не считать окончание названия азербайджанского города Шуша. Кто-то в больнице Норка, выписывая направление, автоматически указал правильное название страны, в которой располагается город. Или же не автоматически, а сознательно. В то же время мы далеки от мысли, что правильный адрес был указан из соображений справедливости. Ситуация имеет скорее внутриполитическую подоплеку. Как бы там ни было, но направление попало на глаза террористам САСН-ЦР, которые считают себя главной опорой оккупационного режима. Правительство Армении обязано официально разъяснить эти предательские действия и предпринять меры для привлечения виновных к ответственности. Если правительство не выполнит указанные шаги, то возьмет на себя ответственность за измену, говорится в секретариате Саснецрер. В этой ситуации Николу Пашиняну отмолчаться не удастся. Несмотря на то, что он сам вывел террористов из тюрем, они не простят ему терпимости к так называемым предателям. Врачи Ереванской больницы могли бы обозвать маму лидера соснацреровцев и не ответить за это. Но указать принадлежность Азербайджану оккупированных территорий, которые никто в мире не признает за Арменией, это уже слишком Пашиняну придется устраивать дознание, мобилизовать органы безопасности и полиции раздуть громкое дело, чтобы показательно наказать какую-нибудь медсестру из регистратуры инфекционной клиники. Потому что террористы конкретно указали ему, что в противном случае за измену, ответит лично он. Посмотрим, будет ли у взрыва, так называемого патриотизма и угроз властям Армении, продолжение. Ситуация действительно любопытная. Хотелось бы взглянуть на того, кто не побоялся написать «Азербайджан, город Шуша». И если это не просто провокация или подстава, а сознательный шаг, это будет свидетельствовать о том, что не все еще потеряно для армянского народа, и ему осталось на будущее еще кое-что, кроме бандитской, Сасна ЦР.